А вы знаете точно, что произойдет с пистолетом Сексаур, если его сломать до критического уровня? К слову, вместе с ним я сломал и катану, поэтому в этом видео узнаем, что же на самом деле с ними может случиться. Сначала просто запускаюсь на мясорубку. Мне интересно, смогу ли я хоть кого-нибудь застрелить с этого Сиксауэра. Так, попробуем этого. Не, ну спину вполне реально убивать. Еще одного. Да чё же они все ко мне спиной поворачиваются, боже. Ну-ка. Если бы они только знали, что у моего Сигсаура урон 55, это, знаете, чуть больше, чем у Глока. Ну и точность гораздо меньше. Сейчас, как только меня убивают, запустимся на мотельчик, проверим ваншоты в голову, это обязательно. Также по телу постреляем. Не, ну пока. Да. Итак, запустили, сейчас постреляем в самого защищенного. Да, в голову с трех попаданий. Также с трех. Ну и стандартного с двух патрон. Ну-ка, что у нас по точности от бедра? Интересно, пережмет он у меня, нет? Ну, в целом, какая-никакая точность, но сохраняется. Урона был побольше. Ну а сейчас стреляем в голову, но с дальнего расстояния. Сразу услышим такой характерный звук попадания по голове, но... Почему-то маленькие кресты идут, неужели урона настолько мало? Опа, мимо, то есть и точность в пропала В итоге 12 выстрелов Стреляем по телу также сдалека Делаю это все в ускоренном режиме, потому что патронов потребовалось просто невероятное количество, если быть точным, 42 Ну и для сравнения я пострелял также по стандартному пацану В итоге 14 попаданий, это если ровно по телу стрелять Капец, я еще и удивлялся, почему же я не смог перестрелять вот этого снайпера. И в итоге его добили. А вот и наша катана, сломанная до 4%. И судя по всему, ваншотить она не хочет. Корун тоже не ваншотит. По стандарту тоже с двух раз. Но быстрым ударом уже 4 попадания требуются каждому бронежилету ну а теперь самое интересное посмотрим упадет ли дальность катаны после поломки для сравнения возьмем топор у него дальность точно такая же сразу встаю на двух метрах попадание есть Ходим дальше сейчас надо выбрать самую максимальную дистанцию Еще. все попадание уже нету ставлю катану и делаю то же самое так, с расстояния двух метров также начинаем. Попадание есть. Отлично, отходим немножко дальше. Ну и последний удар. По-моему, все очевидно, попадание регистрируется, то есть дальность катаны не пропала. Вот такое сегодня видео. Лайк, кстати, если оно вам понравилось. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал. Сразу справа будет очень крутой ролик, можете посмотреть. Пока.